Семьдесят восьмой лицей «Пушка». Добрый вечер, КДК! На сцене обновленный состав сборной Пушкинского лицея! И на первом же фестивале у нас для вас есть небольшой подарок. Ребят, я знаю, как победить. Это вам. Привет, Руслан. Помнишь нашу встречу десять лет назад? Ты еще был молод, без бороды и такой легкомысленный. Постскриптум. У него твои глаза. Глеб, ну ты же понимаешь, что на это никто не поведется. У меня всегда есть план «Б». Привет, Рамиль. Постскриптум. У него твои глаза. Так, Глеб, быстро встань на место. Здесь так красиво, это КВН мир. Готовы вы а мы юморим. Это ГДК, ГДК КамАЗа. Мы целим на гран-при, нам бы не промазать. Я похож на птицу, на принца. На принца. Глеб, встань, встроь! Сборная Пушкинского лице, Погнали! Танцуй, дурочка, танцуй, и Школа — это место, где дети получают знания, а родители дыру в семейном бюджете. Случай на уроке. Так, Итак, дети Керамов, записываем первое задание. Исправляем в 16 раз уже, да? В 17-й вообще-то, конечно. А что это ты пишешь? Я еще даже не продиктовала. Доставай поргалки. Ну, у меня и вот ночь сегодня точно нету. И тишина. Данная навек. Дождь, а может быть, падает снег. Ирина Михайловна, здравствуйте, дорогая. А у меня для вас новость. У нас ведь нынче премию-то отменили. Так что давайте-ка, возвращайте, возвращайте! А меня горит очаг. А ты тасой, дурочка, тасой, и Случай в кинотеатре. Фу. Успел. Неудобно как-то. Молодой человек, не пинайтесь, пожалуйста. Простите, пожалуйста, как-то неудобно получилось. Все равно неудобно как-то, блин. А... Молодой человек. Повторяю, не пинайтесь, пожалуйста. Простите, как -то. Все равно неудобно же. Сколько можно? Что вы себе позволяете? Ну, пять ты радиатор, эффект, реализм. А ты танцуй, дурочка, танцуй. Представим, что взятие Казани проходит в формате Версус батла. Всем привет! С вами Версус Battle. 1552 год. И по результатам посаженных людей на кол начинает Иван Гнойный, МС, MC... Ой, гро Грозный, Грозный, Грозный, Грозный, Грозный. Погнали. Я царь и великий князь Сия Руси. И только услышав мои слова, ты закричал, Эни, помоги! Я заберу у тебя Казань. Даже не напрягаясь, ведь после того, что я сделал со своим сыном, я даже не каюсь. Раунд! Ну, первый раунд МС справа, хан Замай! Казанский, казанский, казанский, еще начинай. Первый раунд погнали. Ой. Очпачмак, дурак, губадья, казак, неверный, крещенный, умалишенный, Моржа! Я сделал тебя, шевеля. Я сделал тебя, шевеля, лишь одной рукой. Я лучше погибну никчемным ноунеймом, чем крещусь и стану тобой. Историческая фигня. Слушай, Хан, ну ты прям клево сделал. Как у тебя так получилось-то? Так это же easy, easy, real talk! Think about this, man. Ну, и что хотел бы сказать в конце? А в конце хочется сказать спасибо. Спасибо вам, зрителям, за ваше внимание. Мы очень долго готовились к этому выступлению. И в финальной песни уже ничто не может пойти не так. Мы мечтаем, мы там, где нас не ждали, где